блокировка youtube блокировка youtube все блогеры говорят по блокировку Ютуба. наконец-то жека не будет снимать свои видосики и я удалюсь с youtube канала а вернее он сам меня заблокируют если это правда то что говорят другие блогеры которые подняли шумиху насчет блокировки ютуба то я не особо расстраиваюсь поскольку в жизни я такой же как и на видео которое вы смотрите со мной периодически а если все таки его не заблокируют то вам просто придется вы будете просто обязаны смотреть Тупые видосики, которые я снимаю, также слушать тупые анекдоты, которые я вам пересказываю, ну и конечно ставить лайки, комментарии, а самое главное, друзья, самое главное, вы будете обязаны, просто обязаны после просмотра, кстати, этого видеоролика, влепить вот такой вот жирный лайк -like и подписаться.